Ну что, она смотрелась? Позвольте представить главное тело и сделай тело. Платье самый настоящий динамит. Что это за цвет? Желтый. Не отвлекаемся. Я бы хотела больше вкладываться в мой личный лайфстайл бренд. Работаем по плану. Я хочу, чтобы ты всеми силами продвигала свой фильм. Это кассета. Пусть будет так. Ему нет дела. Она моя копия. Ты украла мой вкус. Нет, эй, это мои эй, движения. Эй, эй, licence. Что мы решили насчет гнева? Мы решили, что он плохой. Что он супер плохой! Я хочу предложить развивать мой бизнес. Люди идут за тобой. А вот чего не? <просе> мы шагаем, <просе> а мы пишем. <дышим? просе> Ими принадлежит мне. Бизнес принадлежит мне. И никто не говорит мне, что делать. Грета, хочешь стать моим партнером? При одном условии. Никаких секретов. Каких секретов? Она забрала у меня все. Так давай вернем. Грядут перемены. Рост. Потери. Боль. Сожаление. Так не получится, Шейла. Не твое дело. Наполовину мое. 5, 6, 7, 8. Кто за человек может так поступать? Ты хочешь работать на мне? меня или превратиться в меня? Ракета по имени Шейла скоро взлетит. Достала играть в защите. Какова твоя цель? Взаимность? Или возмездие? Уничтожение. Слишком долго здесь лежим, я начинаю волноваться немного. Да расслабься, Шейла. Кто стал бы продавать то, что опасно? Да, пожалуй.